Всем привет, дорогие друзья! Дабы решить свои временные финансовые трудности, я под всеми своими видео оставил ссылку на свою карту Сбербанка, куда можно отправить мне какое-нибудь спасибо, если я вам в жизни что-то когда-то хорошее сделал или не сделал, или авансом там меня за что-то поблагодарите. но а для того, чтобы решить свои финансовые проблемы максимально быстро, избавляюсь от части своей ножевой коллекции. Соответственно, первый, кто идет под ваши хотелки, Широгоров, сталь заявлена D2, ну, естественно, китайский. Хороший ножик, много раз был на кармане, ни разу не светил его как-то отдельно видео, потому что китайцев не особо уважают. Цена 2000 рублей. CRKT Crawford Casper, превосходный нож, в достаточно хорошем состоянии. Блестящий клинок, сколько был на кармане со мной, трудно сосчитать. 2000 рублей. Нож цепной от коллектива мастеров «Русский Витис. С ножными все делами один раз использовался для работы по свинье. 3000 рублей. «Стелвилл Кураж 310». Единожды использовался по свинье. С заточкой по-прежнему все хорошо. 3000 рублей. Кизляр Supreme Крок Можно все дела, даже Ручка Кизляра в комплекте 3000 рублей Об этом давно просили Уж не знаю, сколько человек Ждали эти ножи Сколько дождалось Сейчас выясним Два готовых Беса Это бывшие берсерки, переделанные в бесов. Ножны Кайдекс. Черное покрытие. Заменена рукоять. Цена каждого 10 тысяч рублей. И, скрипя сердцем, но отдаю на ваш откуп жемчужину своей коллекции. Хэндэхох. Травление восьмислойное, выполнено мастерами World Knives Laboratory. Цена 13 тысяч рублей. Все вопросы в личку во ВКонтакте или на Ютубе. Удачных вам покупок, господа, и всего доброго!